Добрый день! Я приветствую всех на канале 18соток и сегодня мы будем готовить очередной соус, который называется соус тетушки Берти. Для этого рецепта нам понадобится 1 столовая ложка сахара, полторы чайных ложки соли, 10 зубков чеснока, 2 чайных ложки прованских трав и пол чайной ложки мускатного ореха, 1 помидор и 1 сладкий перец. 3 столовые ложки кетчупа, 250 миллилитров воды, белый винный уксус, соевый соус, острый перец. У нас будет шоколадный хабанера, фатали, хабанера и 7 под инфинити. Теперь нам останется только порезать и измельчить острый перец, порезать сладкий перец, и измельчить чеснок. Измельчаем томат и все эти продукты. Помещаем в кастрюлю. Мы поместили все ингредиенты в кастрюлю, кроме соуса и уксуса. Так, доливаем сюда водички 250 миллилитров Ставим на огонь. Доводим до кипения, прикручиваем и варим в течение 20 минут. Наш соус кипел 20 минут. Теперь мы выключаем газ и даем соусу остыть. Наш соус остыл. Такая вот масса получилась. Сейчас мы загрузим ее в блендер и все измельчим. Рецепт этого соуса был опубликован в 1975 году в одном из американских журналов. Его опубликовала женщина по имени Берта потому этот соус стали называть соус тетушки Берты. Итак, загружаем все в чашу и измельчаем. Мы измельчили полностью все ингредиенты. Вот У нас получился вот такой вот пастообразный соус. Смотрите, какая у него густота. Густой-густой. Теперь сюда добавляем 100 миллилитров соуса. Все перемешиваем и ставим на медленный огонь. Доводим соус до кипения. и Еще будем варить в течение 5 минут. У нас соус прокипел вместе с соевым соусом 5 минут. Теперь вливаем 100 миллилитров уксуса и кипятим еще в течение трех минут. Вливаем уксус. Такая вот густая консистенция у нас получилась. Этот рецепт рассчитан на пол килограмма перца. Я вначале забыл сказать. И варим еще три минутки. Наш соус готов. Он получился вот такой вот густой. Такая вот красота. Этот соус очень и очень вкусный. Это самый любимый наш соус. Мы готовим его практически постоянно. Когда есть перец. У нас в семье не все любят очень острое. Часть соуса мы делаем. Слабо острых сортов, а я люблю более острые, не готовлю себе с сортов. Это очень и очень вкусный соус. Приготовьте себе такой соус, он вам обязательно понравится. Довольно популярный соус в Америке. Многие называют его по-разному. Настоящее его название соус от теты в Кибек. Теперь остается только разлить стерилизованные бутылки и закатать.